Добрый день еще раз. Добрый день, друзья. Я всегда говорю «добрый день» еще раз, потому что мы записи не сразу запускаем. Ну, это для тех, кто смотрит записи не понимает, почему еще раз. Мы тут... До записи у нас идет общение, но в запись оно не попадает, поэтому может принять в нем участие только тот, кто пришел. Поэтому приходите на наши встречи, будете знать все. Так, ну что, мы сегодня с вами собрались 30 января. Январь пролетел. Как один день, не знаю, как у вас, но у меня вообще все очень быстро происходит. Январь только вроде начался, только вроде Новый год отметили. Вот и уже все, января нет. А, с чего мы сегодня начнем? Сегодня я хотела с вами поговорить на одну тему. Вообще, откуда эта тема появилась? Она появилась из, из, большой, из большой области продаж, назовем это так. Да, то есть все, что связано с продажами. И мы потихоньку будем развивать эту тему и говорить о продажах и о том, что в этом важно для того, чтобы получить максимальный результат. И Продажи, они же не только про продукт, они и про бизнес, и про все остальное, то есть основные какие-то принципы продаж, они актуальны в любой ситуации абсолютно, независимо от того, что мы продаем, продукт ли или или бизнес, или команду, или себя как наставника, да, то есть и, и так далее, и так далее, и так далее. Список можно бесконечно продолжать, поэтому мы сегодня с вами начнем на эту тему говорить. Даже не начнем, а продолжим, потому что мы периодически все равно к этому приходим, к этому, к этой теме возвращаемся и ее с той или иной стороны раскрываем. Вот сегодня мы рассмотрим еще раз с, с, с одной из сторон. Вот. И поэтому вопрос, который Людмила прислала в чате от Светланы Буньковой, он вообще вот прям в тему получился. И Светлана потом дописала. Конечно, если говорить про конкретную ситуацию, то тут много вопросов я бы задавала еще Светлане, для того, чтобы понять конкретно эту ситуацию. Да? Вот. Но мы с вами сегодня поговорим в общих чертах. И вот для разминки возьмем вопрос Светланы который она озвучила. Для тех, кто не читал в чате вопрос, я его повторю. Он касается того, что заходишь в магазин и видишь огромное количество парфюма, да, которые есть, и косметики, которые есть. И возникает вопрос, а почему клиент должен выбрать наш парфюм среди такого многообразия? И ровно такой же вопрос можно задать про, про все, что угодно потому что на сегодняшний день у нас нет ситуации дефицита, как это было в 90-е, когда только-только вот начинали, да, в 90-е, 2000-е, когда была ситуация дефицита. И, соответственно, вопрос, почему покупать наш парфюм, был один. Сейчас он должен быть какой-то другой, потому что ситуация на рынке поменялась. И вот сегодня... Начнем с этого вопроса, начнем с того, что пообсуждаем именно этот вопрос, и дальше выйдем на более какие-то общие вещи, потому что все это достаточно сильно взаимосвязано. И для начала я хочу сначала этот вопрос вернуть вам. Да? То есть вот если бы вам ваш консультант задал бы такой вопрос, как бы вы на него ответили? Я можно, да, скажу. Давай, ну, в первую давай. очередь, это, конечно же, качество. Да, много духов сейчас, но факт в том, что качество играет огромную роль. А мы уверены, правильно, в качестве, потому что сами пользуемся. Конечно, нам проще знакомым это рассказать, это передать вот эту свою уверенность. Плюс нанести и подобрать аромат. Вот. А то, что вот сейчас на разлив, ну, если честно, раскрытие другое. Я вот пробовала. Mm -hmm. Это одно стойкость. Я в литуаль ходила и наносила, ой, эклад. Mm -hmm. Да, эклад взяла блотер. Ну, буквально несколько часов и все. Аромата не слышно, что на коже, что на блотере. Поэтому качество, стойкость, раскрытие вот в чем разница. Но ну, это mm -hmm. вот мое понимание. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо, Маргарита. Спасибо. Давайте и вас, всех остальных тоже послушаем. Если бы вам консультант задал такой вопрос, как бы вы на него ответили? Ну вот меня, допустим, сейчас смущает, потому что где-то я прочитала, что, допустим, вот турецкие духи, у них и стойкость хорошая, там, ну, и пахнут вроде хорошо, но она уже слишком это бывает, что пахнет на следующий день даже. Но вот меня смущает то, что они кладут такой закрепитель, Который, вот, говорю, на, влияет на печень и накопительным эффектом uh -huh. И вот этот раз я даже хотела купить для дома, у нас вот пропали для дома ароматы. И вот побоялась именно вот того, если думаю что если они в духи кладут, то в эти уж ароматы тем более. Вот, uh -huh. Это отбор. Второе, допустим, то, что если человек ну, не очень понимает, какие духи, мы, допустим, можем подсказать, что вот эти духи лучше вот для этой ситуации, эти вот для этой ситуации. Ну и как вот мы вчера со Светланой это рассуждали, размышляли, здесь ты купил духи и все, и ушел. А у нас э, все-таки, если ты строишь бизнес, ты не только покупаешь духи, но и, говорю, вот, э, пассивный доход себе создаешь. И ага. когда вот это вот, вот вроде завязано вот на том, что ты еще и зарабатываешь, и, э, ну вот как-то вот все вот к этому сводится, ага. и, ну, вот, люб, любое. Да, uh -huh. сейчас лекарств, говорю, полно, и вот этих вот добавок, с добавками куча. Ну вот, получается, ну и с духами вот сейчас, слава богу, все есть. Ну вот, я говорю, все равно, ну, хотелось бы еще вот что-то, еще все-таки что-то узнать, что uh -huh. почему именно наши uh -huh. Ну и еще, еще, еще консультант. вот. Дело в том, что я сейчас, ну, не, лю не люблю ходить по этим магазинам, и времени нет, и тратить на это время. Вот, поэтому, конечно, или вот, допустим, мастер мне какой-нибудь нужен, я спрашиваю рекомендации, то, чтобы порекомендовали. И здесь вот тоже, если человек ну, придет и подберет, то, конечно, очень удобно. Угу, угу. Да, согласна, согласна. Спасибо, Людмила. Хорошо, так. Я 5 копеек поставлю. Можно, а, да? Обязательно нужно. Э, смотрите, э, как я говорю. Значит, э, я говорю, машины тоже разные есть. Есть э, Запорожец, есть Москвич, есть Жигули. На них можно ездить, да? Также ты садишься, ездишь. Есть там более качественные машины, да? Там Toyota, Lexus, там Mercedes и так далее. Ну что ты выбираешь? пожалуйста, можно и этим пользоваться, и тем, и тем. Что ты выбираешь? Если хочешь сравнить, пожалуйста, бери нашу продукцию с продукцией с другой сравнить. Вот те более стойкие. Я говорю, сейчас в современном мире на стойкость никто не обращает, ну, не сильно. Почему? Потому что парфюмы есть дневной, есть вечерний, да, не хочет человек постоянно. Нет, есть, можно залить на себя и три дня пахнуть, еще неделю. От шифонера не отходить, да, еще там запах на тебя идет. Пожалуйста, есть и такие. Ну, что ты выбираешь? Потому что компания Lambra сделана так, что есть вечерние ароматы, есть дневные ароматы, есть э, любой производитель, как, который выпускает продукцию, э, он смотрит, какая мировая тенденция. да, Если это, это качественная продукция, они, естественно, соответствуют по качеству продукции И компании 23 года, это о чем-то говорит? Потому что любая компания, если не имея, нету качества, не выдержит рынок больше, чем 5 лет. Абсолютно не выдержит рынок. Но если компании больше, вот даже 20 да, и с лишним, это о чем-то говорит. И вот и все. А выбор всегда за вами. <т male> Uh -huh. Спасибо, Артур. Mm -hmm. да. Аналогия с машинами вообще прям вот отличная, мне кажется. Аналогия очень понятная. Действительно, есть автомобили же на разный кошелек, на разный вкус, на разный, на разный уровень комфорта. И все это является автомобилями. Но при этом кто-то выбирает один автомобиль, одну марку, кто-то является любителем другой марки и, и по уровню то же самое. Да, одна история. <у <aspects Percy> mm -hmm. Значит, у меня женщина была, еще в Харькове, когда мы занимались, значит, когда я с ней только духи достал, и она говорит, не-не-не-не, не, у меня аллергия. Mm -hmm. Вот. <Americooky> ну, начал ее раскрывать, что, чего, как. Я говорю, а давайте попробуем. Ну, Потому что я слышал, что у нас есть нет аллергии у людей. И мы попробовали. Она в восторге была. Она говорит, я всегда мечтала, она там какие-то масла наносила и так далее. А духи не могла пользоваться, потому что у нее какая-то аллергия была. И когда она нанесла наш продукт, она была в восторге. И сказала, я просто и пользовалась у меня хорошим клиентом была, так что вот это мне тоже уверенно дает, что наш продукт суперпродукт. Это супермашина. Да, Сел да, да. и поехал и, и парфюм, и шлейф, и все есть. Так что не надо сомневаться. Сомневаешься, берешь флакон на себя, все настроение поднялось, Следующее. Спасибо, Артур. Спасибо за дополнение. Наталья, Марина Что бы вы ответили своим консультантам, если бы вам задали такой вопрос? Вальнаса, можно уточнить, какой вопрос? Если вопрос о том, что чем отличается отличаются наши от супермаркетов? Вопрос звучит следующим образом. Я захожу в магазин и вижу огромное количество парфюма. И у меня возникает вопрос, почему мои клиенты должны выбрать именно мои ароматы? Да, это то, что было написано в чате. Да, да, да, да. Это вопрос из чата. Как, да. как бы я ответила? Ну, конечно же, я сама влюблена в нашу продукцию, да, и из опыта. Своего и моих клиентов уже есть многочисленные отзывы того, что те клиенты, которые приобретали ароматы в известных брендах, известных магазинах да, сетевых, парфюмерных, и, и когда они познакомились с нашей номерной коллекцией, конечно же, было какое-то сравнение, но они с восторгом отзывались о наших ароматах и, конечно же, переходили на, именно на наш парфюм. Почему? Потому что да, для кого-то важна стойкость, более стойкие, там, более шлейфовые ароматы, то, что они увидели тоже в наших ароматах, по сравнению с теми, почему. огромное вот Сейчас вот мы, представим, зашли в этот магазин, огромное количество ароматов, и подходит консультант, начинает задавать какие-то вопросы, приобретаете аромат, приходите домой, а оказывается, это не то, что вы хотели. Но это один из примеров. Вот. А то, что я вижу, что человек, приходя в этот магазин, не всегда уходит с покупкой потому что реально нужна консультация, нужен конкретный э, ситуация, и это все мы можем предоставить на наших встречах, на индивидуальном подборе, на парфюмерной примерочной. Uh -huh. И вот, то есть, да, ну, качество это, да, то, что мы можем предложить и парфюм, и дневные духи, плюс еще нашу, наш индивидуальный подбор через, естественно, примерочное, через парфюмерную примерочную. И у меня вот совершенно нет, допустим, вот этого ощущение, чувство, что ой, там такой большой выбор, и люди пойдут именно в те, в те магазины, будут там приобретать. Конечно же, каждый продукт найдет своего покупателя. Для кого-то важно имидж, стиль там, красивый фон, упаковка и все это прочее. И то, что сам факт идти в такой магазин и там приобрести парфюм. Ну, пожалуйста, это их выбор. Наши же клиенты, которые ну, имеют возможность познакомиться с нашей коллекцией, однозначно оценивают ее достоинство. Uh -huh. вот. И как бы это, это очень преимущество нашей коллекции. Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо. Марина, ты с нами на связи или, или нет? Mm -hmm. Хотелось бы и тебя тоже услышать. На а связи. О, как ну, ой Я не могу тут что-то включить в себя, в общем это <laughs> Ладно, попробую. Что, а, о, вот включилась. Всем добрый день. Ну, вот, вот все, что хотела сказать, Наталья сейчас передо мной сказала. На самом деле, наши духи, они, от, от, вернее, не то, что духи, а вообще компания и с нашим парфюмом, отличается то, что все-таки наши консультанты грамотные в подборе ароматов. И поэтому люди иногда платят именно за услугу. Я говорю, девочки, мы всегда ведь оказываем услугу по подбору ароматов, а не продаем духе. И это вот ценно. Естественно, когда мы... Ну вот я все время говорю, вот я 20 лет работаю с духами, я говорю, вот, ну, за эти 20 лет мои клиенты и в одну компанию уходили, в другую компанию, и в третью, и в четвертую, и сейчас все практически вернулись, все вспоминают и говорят, случай ламбры нет. И со мной большинство соглашаются, те, которые не знают ламбре, ну, есть такие, но когда им начинаешь рассказывать, они говорят, ну, прям вот хочется даже уже попробовать ваши ароматы. Ну, то смысле, конечно, зависит от нас, как мы преподносим. Mm -hmm. Вот если мы вкусно рассказываем, то наши духи всегда будут вот на первом месте стоять. Mm -hmm. В том смысле, это зависит большинство от нас, от нас, от консультантов, насколько мы грамотные вот, в подборе ароматов. И uh -huh. даже в составляющих, и ну, вообще во всем. Uh -huh. Поэтому, девочки, как, как мы говорим, так нас и слышат. Это, ну, точно. Это точно. Спасибо, Марин. Спасибо за, за то, что... Я тут успеваю еще и работать, девочки, поэтому я одним ухом там, одним тут. Хорошо. Простите. Хорошо. Ну что, давайте тогда вот подрезюмируем этот вопрос, и я от себя еще добавлю несколько таких моментов. Да? И если подрезюмировать то, что вы сейчас сказали, то у нас с вами можно выделить три основных группы, на что мы можем опираться. Да? Первое это качество продукта, то есть качество продукта, который у нас есть. И если говорить про клиентов, то кто-то из вас правильно сказал, на каждый товар есть свой клиент, абсолютно на каждый. И есть клиент на наш продукт, есть клиент на дешевый продукт, есть клиент на очень дорогой продукт, который там стоит каких-то очень высоких, больших денег. Да? То есть для кого-то важно отдать большую сумму денег. И это дает, это человека как-то там поднимает собственные глаза, то есть самоутверждает человек и еще что-то, да, то есть у всех свои какие-то причины. Есть люди, которые покупают дешевые разливные духи или какие-то очень дешевые реплики покупают и говорят, ну пахнет же так же, ну то есть основная нота там как-то вот она такая же и это устраивает. И не будет так, что все люди будут пользоваться только каким-то одним продуктом. Такого никогда не будет. Ровно для этого и существует то многообразие, которое есть на рынке, чтобы каждый человек мог что-то для себя подобрать, то, что ему подходит на данном этапе. А это говорит о том, что и на наш продукт всегда будет клиент. Если мы рассказываем об этом продукте, если мы знакомим людей с этим продуктом, то всегда на наш продукт, вот исходя даже из этой теории, на наш продукт всегда будет клиент. Всегда. Но при этом не все. Да? То есть не нужно ожидать, что вот прямо все будут клиентами, которые нашими клиентами. Так в этом мире не бывает. И это, это, это первое. Да? Тут с точки зрения просто даже качества продукта. Люди, которые, люд, которым нравится качество нашего продукта, они будут нашими клиентами. И как Марина сказала, действительно сейчас огромное количество людей, которые возвращаются к нашему парфюму и действительно говорят, что да, вот я все перепробовала, а людям свойственно пробовать, людям свойственно с чем-то новым знакомиться и а женщинам тем более. Женщина существует эмоционально, ей нужно все время что-то, какая-то новизна, новизна, новизна, новизна. И поэтому они ходят, пробуют, пробуют, пробуют. Но что самое главное в итоге? В итоге рано или поздно они возвращаются, говорят, нет, все-таки вот это было самое лучшее. И это зависит от, от, не только от качества продукта, это зависит и от того, как мы с человеком разговаривали, как мы его обслуживали, как мы ему подбирали ароматы. Да? То есть до, до подбора мы сейчас еще дойдем до, нашего, до нашей роли в преподнесении этих ароматов. И как мы расстались с этим человеком, да? то есть дали ли мы ему такую возможность пойти что-то пробовать, сохранили ли мы с ним отношения, то есть есть ли у нас открытая дверь, в которую он может снова вернуться и спокойно, продолжит пользоваться нашим предложением. И это зависит от того, а остались ли мы с этим предложением до сих пор. Да, Может быть, мы уже все, может, может, мы уже перестали заниматься, мы перестали предлагать, человек созрел, а у вас уже купить это нельзя, потому что вы уже этим не занимаетесь. Таких клиентов тоже очень много, которые появляются и говорят, я вот раньше покупала, но она больше этим не занимается, а я хочу купить. Вот такое тоже бывает. И человек, походив-походив, возвращается, а вернуться уже, оказывается, некуда, ну, если говорить про человека, который ушел из этого бизнеса. Вот, поэтому первое, что мы с вами можем определить, это вот качество продукта. У нас действительно высокого качества продукт. И если говорить про парфюмерию… А возможно, в принципе, это и в любой сфере точно так же. Для того, чтобы определить, оценить качество продукта, нужно иметь определенное разрешение. Да? Разрешение не в смысле вот себе позволить, а в смысле разрешения, вот как, например, бывает у там, видеокамеры. да, То есть он может увидеть четко на каком-то определенном расстоянии или там ближе, дальше и так далее. И у человека точно так же. У него это его разрешение именно в плане парфюмерии, оно развивается со временем. То есть сначала человек может пользоваться чем-то недорогим, потом он может пользоваться более качественным продуктом. Он может не сразу увидеть эту разницу. Но если он снова попробует что-то более низкого качества продукта, менее красивый, менее гармоничный и так далее, то он увидит эту разницу. Кто-то не увидит. Кто-то и по сей день не видит никакой разницы да, в парфюме, который имеет там, 400 ингредиентов в композиции и, и например, там 40. Да, то есть человек не видит разницы, у него нет этого разрешения, чтобы увидеть эту разницу. И мы отчасти с вами, когда работаем с клиентами, мы кому-то помогаем вырастить вот этот навык видеть, слышать разницу звучания аромата. И это тоже это взращивается. То есть одна из наших миссий – это как раз вот взращивать человека, женщину, мужчину в понимании того, как вообще устроен парфюмерный мир и какие здесь есть нюансы. И это у нас, что касается парфюма. Да? Второе, второй очень важный аспект, который вы все затронули, очень важный – это то, что мы можем оказать услугу по подбору. Вот приходит человек в этот магазин, где огромное количество парфюма, и он не знает, как из этого многообразия найти для начала тот самый единственный флакончик, который является его. Вот как, с чего начать? Если он обратиться к консультантам в магазине, у нас вот, когда мы парфюмерную академию запускали, если вы помните, в самом первом курсе было задание сходить в парфюмерный магазин. Помните, да? И этих отзывов по поводу парфюмерного магазина огромное количество, где людям не помогают подобрать аромат. Их ведут либо к полке самых популярных ароматов на сегодняшний день, или к полке, которые им нужно продать на сегодняшний день. У них там внутри какая-то для продавцов акция, им нужно продавать вот именно этот продукт. Или они ведут к продуктам со скидкой. Все Потому что даже консультанты в магазине не, в редких случаях знают весь ассортимент. Ну, Во-первых, это невозможно знать весь ассортимент да, магазинного продукта. И они либо знакомят с тем, что им положено знакомить, что они знают. То есть это немножко не то, далеко не то, что мы можем сделать в отношении наших клиентов. Как мы можем подобрать парфюм нашему клиенту так не проведут подбор ни в одном магазине. И поэтому здесь к парфюму еще прилагается наша услуга по подбору аромата. И Марина правильно заметила, чем мы профессиональнее в этом, чем мы прокачаннее в этом, тем больше вероятность, что клиент останется с нами именно как со специалистом, именно как с человеком, с экспертом, который помогает, потратить меньше времени, денег, усилий для того, чтобы найти именно то, что тебе нужно. То есть наша экспертность, наша услуга по подбору ароматов – это тоже большой плюс к самому парфюму. И третий аспект, который бы я выделила, об этом вы тоже все говорили, это о том, что начинать нужно с тебя. Начать нужно с себя, то есть. Себе нужно ответить на вопрос. Вот, Светлана, хорошо, что она озвучила этот, этот вопрос, потому что он у нее есть. И пока она сама себе на этот вопрос не ответит и не утвердится в этом ответе, почему я должна выбрать парфюм Ламбре среди всего этого многообразия? Почему я выбираю парфюм Ламбре среди всего того большого предложения, которое есть? Без, без э, вот этого ответа дальше двигаться. Очень проблематично, потому что, что бы мы ни говорили по поводу качественного продукта или там по, по поводу нашей услуги, но если у нас нет своей внутренней уверенности, и это называется внутренний маркетинг, да? то есть есть внешний маркетинг, когда мы уже работаем с клиентами, и, то есть клиент принимает решение, то есть его среда, а есть внутренний маркетинг. Нам нужно сначала этот продукт продать себе. Нам нужно сначала этот бизнес продать себе. Нам сначала нужно поработать с тобой для того, чтобы найти ответы на все эти вопросы. И когда я написала, что это очень перекликается с темой нашей сегодняшней встречи, потому что мы сегодня с вами как раз и говорим о сильных сторонах нашего предложения. Нам важно опираться на сильные стороны нашего предложения на то, что нас поддерживает в нашем бизнесе, в, в нашей работе. Потому что если мы будем с вами опираться на то, что есть какие-то клиенты, которые уходят, они всегда будут. Это нормально. Если будут клиенты, которые будут говорить, я пошла что-то пробовать другое, они будут переставать покупать, они будут куда-то уходить. Но если вы свой ум и себя фокусируете на тех, кто ушел, то вы теряете энергию, вы теряете уверенность, вы, вы, вы начинаете терять, вы слабеете. И важно фокусировать свой ум на тех, кто к вам возвращается, кто с вами остается, кто, кто, вот, то есть, кто вас наоборот делает сильными, кто вас убеждает в том, что ваше предложение хорошее. И причем именно этим людям и можно задавать вопрос, а почему вы пользуетесь продуктами Ламре? Понятно, что это не, не, там, не в лоб надо как-то задавать, а это должно быть в контексте, это должно быть, э, то есть э, органично это должно быть. Но подпитываться нужно именно от этих э, людей, которые с вами остаются, которые по-прежнему пользуются продуктом. Почему они это делают? И тем самым укреплять свою позицию, укрепляться в том, что я несу, Хорошее предложение. У меня отличное предложение. Почему об этом не рассказать? Потому что если взять, например, любого владельца магазина, любого владельца другого бизнеса, если он будет сидеть и говорить, ну, знаете, здесь уже и так много всего, зачем я еще буду свое предложение кому-то рассказывать? Зачем я буду еще кому-то что-то предлагать? Ну, все, он может закрываться. Потому что... Ну Как он будет, то есть его ждет банкротство однозначно, если он будет сидеть с такой позицией. А когда ты сидишь, когда ты себе, когда ты думаешь иначе, когда ты говоришь себе, о, смотри, у меня вот сколько клиентов, им нравится, они довольны, значит, есть еще другие, которые еще не знают, которые еще не познакомились, мне нужно пойти рассказать, мне нужно пойти познакомить. Мы сейчас с вами говорим на примере продукта, да, но это то же самое про бизнес. То же самое абсолютно, никакой разницы. Есть люди, которые получают результаты, есть, которые с удовольствием пользуются, есть, которые просто в восторге, есть, которые кайфуют, есть, которые говорят, блин, я столько всего перепробовал, но это самое лучшее, что у меня было в этой жизни. Вот на это надо опираться. Это говорит о том, что есть еще такие же люди, однозначно есть такие же люди. И наша задача просто найти этих людей. И сделать их своими клиентами. А движение в, и в клиентской сети, и в партнерской сети – это всегда будет. Это нормально. Если бы так не происходило, у нас бы не появлялись новые клиенты. Потому что на сегодняшний день все люди чем-то пользуются. Они что-то покупают. они, То есть у нас нет такого, что вот люди из, из печеры откуда-то вышли. «О, а что такое духи?» Да? но нет же такого. Все знают, что такое парфюм, все знают, что такое косметика по уходу. И все чем-то пользуются. И у нас появляются новые клиенты ровно потому, что люди периодически мигрируют. Какая-то часть оседает, какая-то часть идет дальше что-то там смотреть, искать. Это нормально? Единственное, очень важно, на чем вы держите фокус в своей голове. На чем? На сильных сторонах надо держать фокус. А для этого очень важно определиться с сильными сторонами нашего предложения. Я понимаю, что мы сегодня вряд ли раскроем все сильные стороны, которые можно у нас раскрыть, потому что тема очень большая. Мы вот сейчас затронули продуктовую тему и можем с вами еще, еще накидать вот сильные стороны нашего продукта. В чем вы видите именно сильные стороны нашего продукта? Давайте друг другу накидаем, что у нас есть. На ваш взгляд, вот что для вас является сильными сторонами именно с точки зрения продукта? Соотношение цены и качества. Цена и качество. Спасибо, Дима. Что еще? Ну вот я кроме наших не покупаю, но мне кажется, вот эти вот 20 миллилитров прям приятно с собой в сумочке носить, они такие удобные, легкие применения. Uh -huh. А 100 миллилитров у нас тоже есть, конечно, 100 миллилитров, но все равно как-то вот к 100 миллилитрам не очень душа лежит, как-то много этого. Много, ага. Uh -huh. Но их тоже сумочки сумочке неудобно носить, а вот 20 прям приятно. Угу. Uh -huh. Есть выбор в объемах, то есть есть возможность приобрести в 20 мл, это более компактный объем, который можно носить с собой, а есть объем 50 мл, кто хочет побольше, для кого можно просто поставить на полочку и с полочки пользоваться. Угу, спасибо, Людмила. И вот yeah. если говорить про стойкость, я, конечно, не знаю точно, но мне кажется, вот эти вот, которые стойкие духи, от них уже не знаешь, куда деться. А я вот замечала на многих вот это вот даже 25 номер, вот как-то вот пройдешь мимо, там что-то раз пропахнет, отойдешь, не пахнет, вот он как-то вот так вот играет, Они а вот не орет о себе. <связи> очень деликатное звучание у наших ароматов. Абсолютно согласна. Очень деликатное звучание. При этом шлейф есть, но он очень красивый, он очень, он благородный. Он не топорный. Он действительно не такой вот прямой, что вот как этот, я не знаю, с чем сравнить, да? Такой очень жесткий. Действительно бывают очень жесткие ароматы. Вот. наши ароматы созданы очень, они, они очень было такое слово, мы с, с клиенткой как раз его подобрали, вот, сейчас вылетело из, голове, из головы, но очень деликатный аромат, это правда, да, спасибо, Людмила. Да, и по поводу стойкости, стойкость, ведь это действительно очень такое, очень субъективное понятие, да, то есть, опять-таки, люди хотят по-разному, кому-то действительно надо, чтобы это вот кричало, что-то вот прямо вот так вот во все стороны всегда и очень долго. А есть люди, которым этого не нужно, которые говорят, нет, зачем, зачем о себе так громко кричать. Так же, как и в одежде, мы с вами все по-разному одеваемся. Есть люди, которые достаточно вызывающе одеваются и хотят привлечь внимание. А есть люди, которые все-таки соблюдают какие-то нормы и, и выбирают. То есть это не всегда нужно. Спасибо, Людмила. Еще? У нас еще хочу сказать, что упаковка и роспись картона на каждой позиции у нас разная. И люди тоже к этому привыкают. И то, uh -huh. что у нас уже очень длительное время не менялся, дизайн. Вот, то есть это тоже как бы люди на этом фокусируются. Узнаваемость, да, появляется. Узнаваемость, да. Узнаваемость и оригинальность, потому что у нас же на флаконах нарисованы именно составляющие ну, конкретного uh -huh. аромата. Там цветы, uh -huh. uh -huh. uh -huh. еще что-то. Да, да, да, да, да, да, да, да. Сама оформление упаковки. Uh -huh. Такое неповторимое. Неповторимое, да. И, и Это тоже несет информацию, это тоже то, что можно изучать. То есть это не просто коробка. Uh -huh. Спасибо Дима. Ну и плюс номера, у нас прописаны номера. И вот это разноцветное. Ну, как... Градация по цветам, фиолетовый, оранжевый, mm -hmm. вот такой. это тоже как бы люди на это обращают же внимание. Это сильная сторона нашей продукции. Mm -hmm. Mm -hmm. Обыгрывание цветом. Mm -hmm. Спасибо, Дим. Yeah. Можно я добавлю? Конечно. Вот я хотела отметить, у нас такой большой выбор, ну, как бы широкий ассортимент, разнообразная коллекция. И наша mm -hmm. коллекция живая. То есть э, постоянно появляется какие-то новые, новые бренды, да, как только на рынке востребованное появляется что-то новенькое, и это у нас тоже появляется. То есть мне нравится то, что появились вот эти линейки, которые у нас идут, вот Colors, Notes, то есть это тоже mm -hmm. очень сильная такая сторона, mm -hmm. и в восторге воспринимают вот именно вот это направление mm -hmm. обновления коллекции и появление новых, э, ну как скажем, востребованных стильных ароматов. Новых ароматов. Mm -hmm. Здесь чем работает. Живая коллекция. Мне прям очень понравилась вот эта фраза, живая коллекция. Живая, она живая коллекция, коллекция, да, да, да. да, да. Она, она живет, и она живет в соответствии со временем. Да, спасибо, Наталья, спасибо. Я да. вот еще хотела, ну, можно было бы проэкспериментировать, которые ароматы, допустим, хорошо пахнут и стойкость какая у них. Как, как бы я себя в нем чувствовала, когда я бы вот его носила? Дело uh -huh. в том, что вот в нашем аромате я, может быть, его и не чувствую, но я вот какое-то чувство вот присутствие его, и вот мне в, в этом аромате, допустим, я больше себя это чувствую. Вот все, ну как вот где-то вот оно что-то вот витает, вот прям вот, вот чувство такое. Вот, допустим, в 201 я больше вот как-то получала это удовольствие, чем от 203 uh -huh. Вот, поэтому вот подбирать надо. А вот как бы вот в том, у которого больше стойкость, вот как бы я себя чувствовала, мне не хочется тратить денег вот, на эксперименты. Я вообще люблю все экспериментировать. Ну, возьми какой-нибудь небольшой объем поэкспериментируй, прочувствуй. Это будет у тебя знаешь, как не рассматривай это как трату денег, это рассматривай как бизнес-эксперимент, который тебе даст еще больше уверенности, еще больше информации. Может быть, ты еще что-то почувствуешь, которое то, что можно будет дальше уже рассказывать. Uh -huh. Спасибо, Людмила. Да, я, я согласна. Даже если мы перестаем сами слышать аромат, то он все равно на нас воздействует, он все равно на нас влияет, и мы все равно находимся в этой аоде. Uh -huh. Спасибо. Так, еще сильные стороны нашего парфюма. Мы накидываем сильные стороны нашего Не, продукта. Давайте вот так. Сильные стороны нашего продукта. С точки зрения клиента пока смотрим. С точки зрения клиента. Добрый день, Елена Степаненко. Елена, э, добрый день. Ты сегодня прям в тему. Сухтовую, твою любимую. Я хочу добавить, какая бы цена ни была нашего продукта, клиент всегда возвращается к нам. Мы помним, как у нас скакали цены из-за евро, да. но клиент, как бы цена не менялась, он все равно возвращается. Говорит, репу там, ой, блин, подорожало. Нет, ничего другого не хочу, все равно хочу ламбре. Это первое. А второе, очень мне нравится, и моим клиентам не раз говорили о том, что упаковка, посмотрите, какая у нас удобная в плане того, что вот крема, да, тональный крем, крема, у -у -у. А, то, что вот эта помпа собирает все до последней капли, можно сказать, да, не остается по стеночкам ничего, то есть, у нас же любят экономить, да, да, да и да, вот да, да. лишняя громулечка крема, если останется на стенке баночки, это очень как бы для некоторых щепетильно, поэтому да. здесь все очень удобненько, здесь все очень комфортненько, вот даже это такой вот, я бы хотела отметить плюс. Uh -huh. Спасибо, спасибо, Лен, да, спасибо. Ну и качество. качество, конечно, особенно вот тональная основа, духи, тушь. Это вот первые мои такие продажные фавориты, которые много лет уже в топе. В топе, в топе продаж. Да. Угу, угу. Спасибо, Лен, спасибо. Есть еще что добавить? Сильные стороны нашего продукта. Ну, давайте я чуть-чуть добавлю. Давай, Смотрите, с сильных сторон то что ассортимент, ассортимент это прекрасно, есть практически на любой вкус. Угу. Но я понимаю, что самый луч, лучший клиент это я. Да. Если я буду, ну, продавать себя, чем больше я себе продам тем больше я смогу уверен в себе быть, что ну, рассказать о продукции. Я же говорю, если у меня уверенность чуть-чуть падает, что я делаю, я подхожу, наношу опять парфюм на себя, и все, настроение поднялось, иду дальше, следующий, да. Вот я к клиенту прихожу, я всегда, у меня всегда 3-4 аромата своих. Uh -huh. У жены также, у Алины там, я с собой беру. И когда расставляю, смотрю, смотрите, вот это вот мы гуляли по, ну, историю рассказываю, да. Мы вот этот аромат я наношу, когда идем мы в ресторан. Этот аромат я наношу, когда мы гуляем на берегу моря. Этот аромат у меня повседневный. Это очень нравится моим там. И так далее. Когда вот каждый аромат рисуешь, и человек тоже смотрит, говорит, ой, хочу. Да, воспоминания у него тоже включаются. Я и хорошо, как, говорю, вот давайте подберем. Вам, вам же на работу ходите, это вам на работу. Вы вечером там, ну, романтический вечер, это вот для романтического вечера. И раз и ассортимент уже расставили, да, там, 3-4 парфюма разных. Вот сильная сторона, я же говорю о том, что можно подобрать, можно 20 миллилитров, 50 миллилитров, плюс там крем для рук, плюс там э, коллекция, да, линия там по кремам и так далее. У нас прекрасный продукт. Угу. На все случаи жизни практически можно подобрать. Да. И так, когда это все зависит от нас, все зависит да. от нас. Цена тут абсолютно никакого значения не имеет. Мы, когда-то было даже спор, э, парфюм продать за 100 долларов, флакон. И У -у -у. мы продали. Да -да -да. Спокойно продали. Все зависит, как ты преподнесешь, как ты расскажешь, как ты эту э, ну, коробку преподнесешь. Да. Вот и все. Цена тут никакого значения не имеет. Ну, когда человек уже уже согласился за 100 рублей купить, за 100 долларов, мы уже сказали, что сегодня акция, она продается у нас по нашей цене. Рука не подняла, чтобы человеку за такие деньги продать. То есть мы еще раз убедились, что все зависит от нету. Там продаются дорогие машины или продаются дешевые машины, есть цена. Этот продукт стоит такая цена. Этот продукт стоит такая цена. А вы выбираете. Всех никогда не угодишь. Никогда, ну, невозможно всех угодить. Но от того, как мы преподнесем, это все, вот, мы себя продаем. Человек покупает прежде всего нас. То есть мы продукт сначала сами покупаем, и нас человек, клиент, покупает. И как мы преподнесем? Вот и все, все зависит от нас. Уверенность в себе и вперед. Все, резюмируя, ре резюмируя то, что да. сказал Артур, скажу, что и глядя на то, как Артур рассказывает, я скажу так, клиент наш покупает нашу влюбленность в этот продукт. Да, да, совершенно есть. верно. Да, если у нас это есть любовь, если у нас есть это вот это, вот, вот это состояние, Тогда клиент откликается и становится тоже влюбленным. Мы его заражаем нашей влюбленностью, по большому счету. Да, да, совершенно верно. Чиспортурой занимается. Рассказываю очень интересные примеры, очень интересные свои фишки по продажам. Спасибо большое, что делите. Да, спасибо. Спасибо. Мне еще хотелось бы добавить, что мы подходим как медики к программе по уходу. Mm -hmm. Говорим, вот что что, вам, ну, что с, такой, зада, с какой проблемой вы хотите поработать. Вот, и говорим, вот, ну, как минимум, вот это вам обязательно. Другое тоже желательно. но вот пока вот хотя бы вот это вот, вот то, что без тоника крем ну, вот как на 60% устраивается. А то они говорят, да зачем нам тоник-то? Ну, вот mm -hmm. хотите, вот, во всяком случае мы ставим известность. Хотите на 100%? Значит, тоник покупайте. Не, mm -hmm. Это на 60% устраивает? Ну, по этой Mm -hmm. Хотите попробовать, возьмите крем сначала вот, ну, вот витаминный или хлопковый, там 6 натуральных составляющих, mm -hmm. попробуйте, оцените потом, вот, mm -hmm. то, что вот, про, прям программу прописываем для yeah. того, чтобы поработать. Да-да-да, Людмила, спасибо большое тебе за этот комментарий, это тоже в копилку нашего с вами профессионализма нашей с вами экспертности и тому, как мы предлагаем. То есть мы не предлагаем просто, мы не продаем просто один крем какой-то, мы не продаем какую то ну, там умывалку одну какую-то, мы всегда отталкиваемся от проблемы. А что вы хотите от этого крема, какую задачу вы хотите решить? И мы помогаем вот. клиенту решить проблему, а не просто купить крем. Да. И вот не, это недавно только вот, это, значит, сестренка поняла, она чуть-чуть постарше, не на два года, правда, всего, и мы ей на 60 лет подарили с, с дочкой большую программу «Зен», да, полностью mm -hmm. программу. В итоге она ей пользовалась э, года два, наверное. Но меня прям все коробило, все, я говорю, все, больше не подарю крем. там еще духи-то, духами она давно пользуется. И вот, наконец, этот раз сама купила. Uh -huh. uh, вот по акции uh, крем, uh, э эко-крем. Uh -huh. В итоге он у нее кончился буквально за два или за сколько меся это, месяцев, хотя она только днем наносила. Я ей сказала, что тоник необходимо купить, она купила тоник. И теперь говорит, вот мне еще надо следующий крем. Я говорю, какая ты молодец, как ты быстро использовала. Она говорит, ну до этого же я не следующая была, не понимала. А теперь вот, морщина-то есть, надо же с этим работать. Мне прям порадовать. буквально вчера она сказала об этом. Ну вот видишь, Людмила, семена, которые ты посеяла три года назад, наконец-то взошли, наконец-то ты увидела результат, наконец-то у нее что-то там поменялось отношение, дозрела. Поздравляю тебя с еще одним дозревшим клиентом. Здорово. Есть еще что добавить по поводу сильных сторон нашего продукта? Я хочу добавить, что мы являемся продуктом своего продукта, и вот такой простой пример, мне очень нравится Рио из коллекции «Ноты». Да, я его ношу, не жалею на себя, наношу, и у меня на работе женщина, ну, девушка, женщина, руководитель мой, она как-то мне несколько раз делала комплимент, сказала, Дима, на тебе такой классный парфюм, я говорю, хочешь? Она такая но это же мужской. Я говорю, нет, это не мужской, но мужчинами, женщинами подходит. Она такая, ну ладно, подумаю. Но ну, в общем-то, к Новому году. на И она столько стоит? Я говорю, до да говорю всего лишь. Она такая, Да, но я подумаю. И, в общем-то, к Новому году она у меня созрела, причем она как-то так молчала-молчала, потом я подхожу, Наташа, и что, парфюм-то покупаем? Она говорит, да, конечно. Я говорю, ну все, давай деньги переводи, я говорю, завтра принесу. Вот. Новый год закончился, я ее уже встречаю после Нового года, я говорю, Наталья, как тебе парфюм? Она говорит, это просто сказка, потому что ей нравится и стойкость, и звучание, Ну плюс то, что э, Таня его красиво оформила, мы ходили, покупали mm -hmm. красивую шляпную коробку, там был mm -hmm. такой ручной э, цветок, ручной работы Таня сделала. Ну, в общем-то, за 5 400, конечно, мы и сервис сделали. Конечно, да да Да, uh -huh. да. ну, в общем-то, вот носим, люди слышат yeah. и да. тоже хотят это покупать. Да, да, отлично. Спасибо, спасибо, Дим. Спасибо, что поделился и еще отметил такой момент, что очень и имеет большое значение, как мы преподносим этот продукт нашим клиентам. Да? То есть если вот его еще и упаковать, если его еще преподнести, понятно, mm -hmm. что вы цену тогда другую какую-то называете и mm -hmm. за другие деньги продаете. вот. Но это, это во-первых, это такой индивидуальный подход к человеку получается. И все, что касается упаковки, это всегда связано, на мой взгляд, это связано с неким уважением к человеку и особым отношением к этому человеку, с вниманием к этому человеку. Это очень дорого ценится. Она просто пищала, когда эту коробку с цветком увидела, там еще бусинки были наклеены, такая еще вот ниточки, вальки. Она вообще там была в восторге. Ей больше да. упаковка понравилась в начале, в начале, а потом конечно. Уже, конечно. конечно, И это же это, это эмоции, которые мы вызываем. И у человека откладывается воспоминание о том, что она с и с вами, с тобой, Дима, да, она испытала такие эмоции. С, с этим продуктом она испытала эти эмоции. Это все очень сильно якорится. И поэтому ты всегда будешь ассоциироваться как источник вот таких вот положительных эмоций. Вот. Mm -hmm. Так что я думаю, что она у тебя... Постоянный клиент у тебя появился. Да, это точно. Да. Хорошо. Еще, я вот еще хотела добавить про... Ну, может быть, не, не совсем к продукту относится и жалко, что у нас вот декоративка коротевку там пудра румяная. Потому что я, допустим, сейчас, я всем в открытую даже говорю, потому что для меня, вот я действительно смотрю, для меня это так. Если я куда-то выхожу, я всегда выхожу в макияже. Потому mm -hmm. что с некоторых времен для меня, если человек приходит не в макияже куда-то, он приходит в халате домашний. Ну вот для меня так вот. Ну просто, ну вот видно же, что это. Ну вот как так можно было прийти-то? И поэтому я говорю, что это, ну, конечно, вы и так красавица, но все равно это вот макияж, это ухоженный вид, кра... ну, видно, что вот подготовились. -вот Правда, я с головой сама-то не это не прическа, не очень дружу, мама меня все время ругает. Но макияж вот делаю, вот сейчас сюда пришла, потому что дома сижу, не без макияжа, так? Сюда, макияж. сюда пришла в халате, значит, да? Да. Спасибо, спасибо, Людмила, за дополнение. Хорошо. И осталось еще у кого-то что-то по поводу сильных сторон нашего продукта, чтобы вы хотели добавить? Я сейчас добавлю кратенько, просто вспомнил такой случай, смешной. сидели мы на офисе, и пришла женщина, и стали ей рассказывать про уходовую косметику, да, <coughs> когда полно ведь везде косметики, что там у вас. А потом Таня говорит, ну вот я вот пользуюсь вот на протяжении 20 лет, вот сколько с компанией сотрудничаю, столько и пользуюсь вот именно косметикой ламбре, и mm -hmm. уходовой, и декоративной, она такая стала подошла к лицу, вот, руку положила ей, Ой, у тебя такое лицо, ни одной морщинки. Она, она, она восхищалась, восхищалась. Аня говорит, а что вы хотите? 20 лет хорошим продуктом, вот вам такой эффект. Да, да, да. Это как раз к слову о том, что мы продукт своего продукта, да, Дим? Да, да, да. Да, да, да, да. да. Хорошо. Друзья, давайте тогда мы на сегодняшний день, на данный момент сделаем паузу, потому что... Дальше мы с вами будем говорить о преимуществах продукта с точки зрения бизнеса, это уже в следующий раз, да? поговорим с вами о преимуществах, дальше мы уже посмотрим преимущества компании, преимущества маркетинг-плана, преимущества сильные стороны нашей команды, вас как наставников, то есть мы с вами эту тему будем разворачивать, и из этого будет складываться, укрепляться ваше предложение. Вот. Сейчас просто хочу тогда подрезюмировать. Мы с вами говорили о качестве непосредственно самого продукта, причем мы с вами сказали о том, что на любое качество продукта найдется всегда клиент. Важно, чтобы мы об этом рассказывали. Второе, из чего складывается сила нашего предложения с точки зрения продукта в работе с клиентами, это наша с вами экспертность. То, как мы с вами хорошо, насколько хорошо знаем продукт, насколько хорошо его умеем преподнести, насколько мы вообще владеем э, э, и, и техниками и умеем работать с клиентами. Да? То есть это тоже э, часть нашей экспертности. Из этого тоже складывается сила нашего предложения. Ну и третье, наверное, самое главное, самое основное без чего первое второе просто не будут работать, это. То, насколько мы сами себе продали этот продукт, насколько мы влюблены в этот продукт, насколько мы его выбрали. Если мы его выбрали, мы его любим, мы им пользуемся и мы для себя ответили на вопросы по поводу сильных сторон, дальше уже нет каких-то сложностей с тем, чтобы куда-то дальше нести. И даже если кто-то от нас будет уходить, даже если будут клиенты что-то куда-то где-то пробовать другое, мы будем совершенно спокойно к этому относиться, потому что мы понимаем, что ну люди такие, да, люди, они где-то ходят, но именно благодаря этому тому, что люди где-то ходят, к нам будут приходить новые клиенты, и наша задача просто не, закры... не сидеть с закрытым ртом, рассказывать об этом, показывать, плюс носить на себе этот продукт и показывать результаты, как Дима сказал, да, то есть если от нас слышно аромат, если мы Сами звучим. Если на нашем лице есть результат нашей уходовой косметики, то это будет еще одним плюсом. Это будет подтверждением того, что у нас действительно качественный продукт, его имеет смысл выбрать. Его как минимум стоит попробовать, а потом уже для себя принять решение пользоваться этим дальше или нет. И дальше мы же подключаем все наши таланты, все наши навыки, нашу экспертность для того, чтобы этот клиент остался с нами. Вот, поэтому отвечая на вопрос Светланы, то есть все в себе, все начинается изнутри, с то что я назвала внутренним маркетингом, начинается от того, чтобы себе ответить на вопрос, взрастить в себе эту любовь, и дальше уже вот в этом состоянии, это состояние нести нашим клиентам, и тогда у них не будет никаких сомнений по поводу того, выбирать наше предложение или нет. Все, все от нас, все начинается у нас изнутри, от нашего состояния, от того, как мы с тобой поработаем. Так, ну что, тогда на сегодня будем заканчивать, потому что всех нас ждет гиперпонедельник, чтобы все успели оформить свои заказы, чтобы все успели купить что-то по акции. Плюс у нас завтра последний день месяца, поэтому я всем желаю красиво и хорошо закрыть январь месяц, первый месяц. Это как первый результат в году, да, чтобы он uh, придал нам силы и дал нам uh, uh, вот этот импульс двигаться в течение всего 2023 года. Вот, Поэтому это вот мои такие пожелания на ближайшие два дня. Ну и мы с вами стартуем потом уже февраль, представляете, уже в среду начинается февраль месяц, начнется новый виток. Поэтому всем плодотворно закрыть январь, открыть февраль и по традиции у меня, как всегда, просьба после нашей встречи черните пару слов в нашем командном чате, для того, чтобы и ваши партнеры заинтересовались и посмотрели нашу сегодняш... сегодняшнюю встречу, в которой было очень много полезного материала. Спасибо вам огромное за то, что вы так щедро делитесь своими наработками, своими мыслями, со своими состояниями. Наверное, это самое главное. Вот. На этом на сегодня все. Всем спасибо. И всем спасибо. Хорошего, хорошего, дня. Дня всем. хорошего дня. Всем, всем да, хорошего Спасибо большое. Всего, всех благ. Всем продуктивной недели. Всем пока. Благодарю. Отлично. Всем счастливенько. Пока. До новых встреч, друзья.